В рамках деятельности проекта образования трансляционной смп СМП-медицина» курс лекции прочел научный сотрудник Центра исследований раковых заболеваний США Илья Серебрийский. Он рассказал о введении в системную биологию. С ее помощью возможно решать сложные задачи, которые стоят перед биологией, считает доктор химических наук. Это новая развивающаяся область науки, которая на самом деле скорее стык разных направлений между компьютерной наукой, собственно, биологией. Он является и руководителем научно-исследовательской лаборатории Казанского университета. Молекулярная основа патогенеза опухолевых заболеваний. Работа в этой области ведется активная. Сотрудники занимаются изучением группы новых биомаркеров, то есть генов, которые способны предсказать ответ на лекарства, применяющихся в онкологии. Всегда есть группа больных, которым лекарства помогают лучше, каким-то они помогают хуже. Соответственно, хорошо было бы это знать заранее. Больным, которым лекарства помогают конкретно эти хуже, может быть, лучше сразу эти лекарства не давать, а сразу давать другие лекарства. Вот такие маркеры, по которым можно предсказать ответ больного, мы пытались определить и изучить. Лекции будут идти до конца этой недели, и посетить их сможет любой желающий. Анна Глазунова, Руслан Уразаев, Универ Ньюс.